I think the girls the Всем привет, ребят! Ну что, мы сегодня на аккаунте на английском Android сервере на аккаунте Виталика, моего подписчика, И у нас сегодня роллинг под новый коллекционер, который меняется, кстати, у нас очень довольно таки часто вот такой вот коллекционер аккаунт, судя по всему, насколько я вижу, донатный практически до разрухи дошел. Сегодня как раз сделал обзорчик на этого героя. А Добренький старенький герой, не актуальный на сегодня, к сожалению. А так, поехали посмотрим, что у него есть при таком донате. А Мастера рун не хватает. Ну, я думаю, у него тут Violent еще не собрал. Наверное, умеренно разруха. Ice Lady тоже нету. Два героя. Интересно, интересно. Это он, сегодня... Это он сегодня забирал. Интересно посмотреть, что у него по осколкам творится. Но зефиров как видите тут проблем вообще с зефирами нет 24 осколка ну вот два героя недостающих я и слайди тоже Это он задонил по сути мелкий пак сегодня забрал самики ну сейчас самый копить вообще просто на изи дают хорошие пакеты. Он сегодня, наверное, скины добирал, скорее всего, или сицу. Поехали, посмотрим. Сейчас плюхи. Так, э, так, так, так, так. Гильдия Раша, ребят. Э, английский Android сервер где я тоже играю кидайте заявочки вступайте телега словился вот так вот пишите атака фортов 20.00 мск я так понял новенькая гильдия 32.75 скорее всего с русского перешли я не знаю сколько гильдии сколько она здесь у нас на английском сервере ну, в общем, они нуждаются в активных игроках. Кто играет тем более с донатом, кидайте заявочки, вступайте. Думаю, на английском веселее играть, нежели на русском. И дешевле, наверное. Такс. Ну, в некоторых моментах даже намного дешевле. Атаки так и русский сейчас, в принципе, тоже довольно-таки неплохо начал подниматься. Хорошо, с этим мы разобрались. Надо всего лишь два героя, коллекционер... Довольно-таки интересный, ну, были и повеселей одержимый. 23 мешка зефира, зефир ему по сути нафиг не нужен. Я уже показывал, у меня ролил у себя черепа за 250к. Это просто бред. Я его не выбил, самое интересное. Сейчас дают одержимого, на него тоже, в принципе, скины надо, но я как-то подзабил на эти роллинги. Все равно это бестолково. Буду, подожду, шарики ведут, потом доберу. Поехали, посмотрим. Какой сегодня у нас будет дроп Надо всего лишь два героя Вот и все, ребята, вот и весь роллинг Подумали вы Дофига, дофига мы заролили Так, у нас есть ништяки На складе Давайте Посмотрим, чик 17 осколков Ну, это, это победа Это у него че, честы А, кстати, это у него честы с со второго, со второго. А вот с третьего есть. С моря. Сейчас посмотрим. 26. 450. 90 маловато. Так, море. Чик-чик. 120. Ну, хоть какие-то плюхи, да. Да и то хорошо. Такс. Поехали, еще эти подкрываем. Ну, как видите, осколки не падают нифига на дуэлянта. Может, понизили шансы, не знаю. А, такс, ну хорошо, поехали. 47к у нас осталось. То есть, у нас 50 тысяч самоцветов. Попробуем сейчас ловить. Шаман, шаман, купидон. Надо мастера рун. Ну... Герой действительно обалденный, не знаю Мне он нравится, я его у себя собрал Барт бездонатный только так Единственное, это спектр Все, что ему мешает А так, для бездоната Это просто кайф Очень крутой герой по локации Так, ну рандомчик Что ты нам скажешь? Ну, честно скажу, что-то че вообще печально Валентина, Ара что-то на английском. Гри... О, -о, О, неплохо, неплохо. Гримфилд мы заберем сейчас. Космик, ну блин. Был бы это, знаете, на русском сервере бездонатный аккаунт. Там бы Космо радовались, а тут он Памкин Дюк. Ну, по крайней мере, Атлант. <с ample> мы словили его за каких-то там 20к. А -а -а -а. Так, где там коллекционер? Забираем эти плюхи. Ну, три камешка и десятая эмблема уже есть. Плюс дофига этих. 7.20. Вот так вот по слезнякам. Хороший аккаунт. Я даже не знаю смысл. Вот я говорю, так на таких аккаунтах смысла ролить особо нет. Это чисто так под коллекционера на удачу. Но э, в основном самый лучший вариант э, это все-таки... Докупать, тем более, английский сервер. Здесь, в принципе, то же самое. Сейчас нету, да, на рынке, не вижу. Когда-то, вчера или позавчера, за минималку там можно было забрать. А, подождите. Что-то я, не... Что я не вкурил. У него iSLED уже есть. А, это он сегодня забрал, блин, я думаю, что за, чё за прикол? Айследи у него есть, Смотрю, это что-то не то. А у него стартов нет, все. У меня просто два роллинга сегодня, и я сотрю что-то. Айследи. у него она есть. А, то тут вообще это просто жесть. Это просто роллинг в одну калитку, Но ради одного героя, конечно, это, это подстава мастера рун. Мастер рун реально сложно вытащить. Падла очень-очень хреново падает. На английском он, ну этом, на он у Андрюхи там просто тупо бешеное количество слили. В итоге через пару дней просто тупо собрали с этого 6 или сколько там или 8 штук за пыль малышник. Вот таким вот образом хотят, чтобы на английском сервере сливали топы а самоцветы. <смех> на скины не, не меняют они нам. Она а там. Этом... Она, <смех> а если питомцев не дают. Короче, везде ребята свои заморочки. Так, ну чё рандомчик? Что с тобой? По ну я не знаю на таких аккаунтах э, реально реально проще малышник подождать недельку две ну конечно мастеру лазуля блин нифига себе не ну это классно падает лазуля космо блин в одном роллинге это это нечто Но на английском то сервере этого всего не надо bigfoot Последний, знаете, последний день зимы, последний коллекционер. Не решили дать всех морозных героев. Ара. -а -а. <с tiered hypocrisy> Жесть, короче. А -а -а... Чем могу сказать, блин, реально нападала. Нападало кайфово. 12. За 50к, 12 всего этих собрали вообще хрень. Мало. Очень мало. Ну, конечно, этих вытащили. Но мастер рун, блин, это. Это не стой, не 200 к Я не знаю, я бы на твоем месте просто тупо уже не ролил. У тебя и так есть кайфовые герои. Понятно, что оно всегда хочется где-то подролить, получить быстро героя, но в большинстве случаев это не оправдано. у него там по настолке он позабирал? А не, он не забирал. Еще два камешка забрали. А, в большинстве случаев это просто бессмысленно. Он ничего себе, 1500 камней. Поэтому лучше подождать, я считаю. Лучше подождать и добрать там неделя-две, оно все дешевле становится. А, так, идем посмотрим на его героя, Волтай. Что у него там интересного есть? Все-таки как-никак английский сервак. Интересно, как на английском серваке а, живут ребята с минимальными донатами. Ну, как минимальными относительно? Истинная вера. Плюс этот неплохо, хорош. Истинная вера, ну я не знаю, для битвы гильдии со стойкостью мне больше нравится. Так, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, Ну, что я могу сказать? То, что надо, все, все, что надо есть. Десяточка, десяточка. расколы конечно, надо бы подловить на стрелка. так ремка камешки бережет а, Так, такс так, такс так сожила так так нормально нормально Ну, блин хороший аккаунт в принципе все что для игры надо есть а вот со стойкостью фрай еще одна растет а, так бугич. Будь... Дэдрейк, ну он старенький у него, наверное, вряд ли использует укротителя этих. можно У него, наверное, все герои есть. Сейчас посмотрим. Поглянем. Повторок я особо много не вижу. Старенькие герои. Здесь повторки ниндзяки пошли. Гарнизона. Гарнизон тоже частично. А, гарнизон тоже есть. Ну, в принципе, правильно. В судьбе тогда будет больше очей проще будет их собрать ну тут конечно еще качать и качать до максималок в общем такие вот дела ребят аккаунт довольно таки у тебя хороший пишите комменты ставьте лайки ждите новых видосиков вступайте в гильдию раша на английском android сервере всем удачи всем пока